Добрый день! Пчеловодом Хорватии от пчеловода Украины. Борьба с клещом. Ролик очень коротенький будет, потому что будет переводиться поменьше таких вот заумных фраз, чтобы было понятно. Какая главная причина и основная причина ошибки в борьбе с клещом? Пчеловоды путают препараты. То есть классификация препаратов и имеет специфическое назначение. Что это значит? Есть препараты длительного действия, а есть препараты быстрого действия. Препараты длительного действия к ним относятся от э, ну, фирмы Воротом, Байварол и так далее. Их сейчас очень много, за многих стран. Самое главное, нужно знать, что там отравляющее вещество фловолинат и флуометрин. Это два основных компонента акарициды, которые губительно действуют на ворово. Эти полоски ставятся на 30-40 дней в улей при наличии печатного расплода. Подчеркиваю, самая главная ошибка пчеловодов, когда они применяют препараты, не учитывая биологическое состояние пчелиной семьи. Когда есть в семье расплод печатный, вот сейчас осень, последние дни, есть еще в семьях расплод. Препараты быстрого действия, кислоты, щавелево молочная муравьиная, пипин, сублиматоры и термокамера в присутствии печатного расплода в семьях, сейчас при обработке, неэффективны, абсолютно неэффективны. Это главная проблема у пчеловодов. И главная ошибка, когда вот эти вот два препарата, думают, раз это акарицид, раз борьба с воро, значит, любым препаратом можно обрабатывать. Но не забываем, что 90% самки воро находится в печатном расплоде. И когда мы обрабатываем препаратом быстрого действия семьи, при наличии печатного расплода, мы просто-напросто травим саму пчелу. И получается, что... Пчеловоды либо по незнанию, либо уже панически осенью обрабатывают свои семьи. Для клеща это абсолютно никакого вреда, а для пчелы, для физиологии пчелы мы приносим восполнимый урон. А этой семье, а этой пчеле, ее физиологии нужно перезимовать, выкормить весной расплод из запаса собственного жирового тела. Вторая тема, то есть запомните пчеловоды, существует два, две разновидности препаратов, быстрого действия и длительного. Длительного действия на 30-40 дней ставится, когда есть расплод в семьях, то есть каждый день отравляющее вещество поражает вышедшую самку из ячейки в ячейку. И препараты быстрого действия эффективны при отсутствии расплода, при отсутствии расплода. Я перечислил какие. Теперь еще одна из тем, которая способствует эффективной борьбе с воровами. Украина одна из первых стран, где применяется изоляция маток. То есть изоляция маток позволяет создать безрасплодный период на протяжении всего активного сезона. Изоляторы бывают разных конфигураций, то есть не принципиально. Для любой системы ульев они подходят. В основном это врезные. Когда мы матку садим в изолятор, через 21 день в семье уже не будет печатного расплода. Мы можем применить в этот случае любой препарат быстрого действия. Либо это органические кислоты, либо это бипин, либо термокамера. Потому что не забываем, что любой акарицид, губительно действующий на самку ворова, является автоматически инсектицидом. То есть препаратом, губительно действующим и на саму пчелу. И в результате длительных обработок, многократных, но неправильно используя этот препарат, мы уничтожаем физиологию пчелы, а не ведем борьбу с воровой. понимаете? И в конечном итоге получается, что остался и клещ, потому что мы обрабатываем препаратом быстрого действия при восходе, и уничтожили физиологию пчелы. И затем, соответственно, ищем виноваты Либо препараты не неводные либо просроченные, или фирма какая-то, потерявшая свою авторитетность. Но только не виноваты сами пчеловоды. А вот начинайте с самих себя, потому что очень часто даже пчеловоды, видавшие виды, неправильно используют препараты, не учитывают биологическое состояние семьи то есть наличие расплода. Применяйте изоляцию маток. Это на сегодняшний день спасение для пчелиных семей от воров. Продолжаем показывать практическое применение изолятора. Что это значит? Изолятор в пчелиной семье. Осенью воспитывать расплод нет никакой необходимости, потому что уже не та в природе пыльца и воспитание расплода затяжное до холодов абсолютно не дает для пчелиной семьи каких-то положительных моментов. Почему? Потому что зимующая пчела не должна воспитывать расплод. Только в этом случае будет Физиологически здоровая зимующая пчела, которым проживет 10 дней, 10 месяцев. Вот такие клеточки применяются. Я показывал, как разновидности. Вот такие могут быть. То есть геометрическая форма Клеточки, как изоляторы для матки, не имеют абсолютно никакого принципиального значения. Это всего-навсего инструмент технологии. А сам принцип создания безрасплодного периода. Клеточка проходящая. Видно, что там находятся пчелы, свита матки. Эта клеточка врезается затем в центральную рамку. так Вот таким способом размещается изолятор. Желательно любой, какой применяется, любой конфигурации. С изолятором работать, для того, чтобы работать с изолятором, нужно знать ключевую особенность этой темы, потому что связано с биологией. До сих пор wow. еще пчеловоды думают, что жировое тело у пчелы формируется от поедания взрослыми особями осенью как можно дольше пыльцы. Оказалось, что это далеко не так. Жировое тело у пчелы формируется еще в личиночной стадии. И затем его просто нужно сохранить. А сохраняем мы его вот таким способом. Матку заключаем в изолятор прекращается выкармливание маточным молочком расплода, и мы таким способом увеличиваем продолжительность, продолжительность жизни в 10 раз. Это, в принципе, биологическое природное состояние, природное явление. Мы его ускоряем и держим, делаем его под контролем. Почему? Как это достигается? Вот с помощью этого изолятора. Мы не выращиваем. Ни зимнюю пчелу при активности, ни позднюю, потому что период выращивания расплода сейчас в связи с глобальным потеплением увеличился на 2-3 месяца. То есть с февраля месяца в нашем регионе и где-то до ноября и даже декабря пчелы, пчелиные семьи воспитывают расплод, идет износ соответственно и самое опасное в чем присутствие этого расплода осеннего, там размножается и клещ ворован. Это мы, мы этим можем управлять, искусственно создавая вот безрасплодную ситуацию. То есть сокращаем период выращивания, выкармливания расплода в активный сезон. Матка может работать в нашем регионе всего-навсего 4 месяца. 4 месяца, И жировое тело зимующим пчелам формируется на полифлорном изобилии активности. Главного активного сезона это лето, когда в природе много и дикоросов, потому что физиология, эволюционно физиология пчелы формировалась на пыльце дикоросов. Это мы сейчас можем осуществлять с помощью искусственной изоляции маток. Так что успеха, коллеги из Хорватии, привет от пчеловода Украины. Еще раз.